И папа пошел в баню и корабль стоял у причала. Папа пошел в баню и корабль стоял у причала. Да. Мой папа очень любит мыться в бане. Ну, Под Новый год, естественно. К нему должны были приплыть друзья. Он их долго ждал. Папа однокашник, капитан корабля. Да, точно. Однокашник, капитан корабля. Как вы хорошо вспомнили. Но папа очень долго ждал, и баня уже как раз была наготове, ему пришлось туда пойти. Ой, что там было дальше? Пришлось идти за однокашником в порт. порт, а там как раз его корабль стоял на причала однокашника. Ну вот как все сошлось. И баня готова, и корабль и папа идет. пошел в баню на корабль к своему однокашнику, который прогрел баню. И, да. Ну, на да. и, и плюс я накашник накрыл поляну. Да. раз он же капитан, и к нему приходил Ахраса привел? Повар. Крокодил. Повар. Нет, Повар пришел. Не накрыл. Потому что капитан он. Он хозяин позвонил сказал, так, накрыть бедных. Картин пришел друг, И мы сейчас пойдем в баню.